итак узор я его называю узор бабочки количество петель должно быть кратно 5 потому что каждая вот эта бабочка состоит из 5 петель далее основное вязание платочная гладь лицевой ряд лицевые петли изнаночный ряд изнаночные петли всего 6 рядов соответственно эти промежутки вы можете варьировать на свое усмотрение Вяжем, сам, э, вяжем бабочки для этого кромочную петлю снимаем, продеваем спицу в, в, в петлю и делаем три накида: 1, 2, 3, и эти три накида мы протягиваем через петлю и продвигаем на спице далее снова раз, два, три и продеваем: раз, два, три. И продеваем. И так до конца ряда. Так и последняя петля, кромочная, изнаночная. Вот сколько у нас получается много петель на спицах. Теперь второй ряд изнаночный. Кромочную петлю снимаем, немножко вот так вот протягиваем, чтобы она была посвободнее. Далее. Смотрите, снимаем петлю вот эти все три накида и переодеваем на правую спицу 1 2 3 4 5 вот такие длинные петли у нас получается 5 мы их при переодеваем на левую спицу и провязываем изнаночной вот так вот делаем обратный как бы накид еще одну петлю вывязываем накид и вывязываем то есть из 5 петель мы делаем 5 петель далее снова точно также 1 2 3 4 5 возвращаем и делаем из них 5 петель 1 2 3 4 5 вот и так до конца ряда. Готово. Далее вяжем в лицевом ряду лицевыми петлями, в изнаночном ряду изнаночными петлями. 6 рядов. Вот так вот выглядит этот узор.